у застройщика все квартиры проданы, есть отличные перепродажи. Квартиры можно купить вообще без денег, без первоначального взноса. Ах, Ох... инструмент для, за... для заработка денег. И люди выходят э, с доходом порядка 2 миллионов, вообще ничего не делая. Инвестор в Сочи. Это тот человек, у кого одобренный ипотека. В Сочи происходит сейчас дикий спрос на недвижимость и хороший рост цены. Да по*** на него. Привет! Мы сейчас находимся в комплексе Каравелла Португалия. Комплекс находится в Дагомысе на первой береговой линии, буквально в 50 метрах от моря. Первая, и вторая очередь уже давно сданы. Можно можно посмотреть на корпуса. Третья, и четвертая очередь застраивается. Комплекс идеально подходит для отдыха, для сдачи в аренду. Ну и, соответственно, для перепродажи. То есть приобретается квартира, можно приобрести в ипотеку. И через полгодика, через годик ее можно продать с хорошей разницей в стоимости. Как вы уже поняли, в Сочи это довольно-таки популярный способ заработка денег на недвижимости. Площади здесь от 23 метров до 70. Хорошая инвестиция, так как комплекс уникальный, да, и аналогов не имеет, потому что он находится на первой береговой линии и строится по ФЗ 214 На данный момент у застройщика все квартиры проданы, но есть отличные перепродажи. Я знаю, у кого их найти. Да, то есть они порой бывают гораздо дешевле, чем у застройщика. Буквально недавно мы вот там вот квартиру продали 23 метра за 7 7600 в ипотеку. В то время как у застройщика квартира стоила порядка 9 миллионов, даже да, чуть побольше. Мы смогли приобрести за 7600,000 уже с ремонтом. У меня часто спрашивают как сделать так, чтобы квартира сама себя окупала. Как ее приобрести без денег и как на этом зарабатывать. Достаточно одобрить ипотеку Сбербанка и можно квартиру купить без первоначального взноса. Далее ее сразу поставить на аренду через доверительное управление. Здесь есть довольно-таки много компаний да, которые занимаются. Также и у нас есть компания управляющая, да, которая занимается заселением, выселением, рекламой и так далее. И в соотношении где-то 80 на 20 выплачивается доход собственнику, то есть она приносит ежемесячный доход разный, да, то есть это зависит от площади и от сезона. Ну, естественно, в летний период квартиры сдаются посуточно, в зимний период квартиры сдаются на длительный срок. Чем привлекательным именно этот комплекс? Ну, естественно, здесь шаговая доступность до моря, даже не то, что шаговая, но буквально 50 метров, то есть мы вышли из калиточки и уже на море. Пляж. Один из лучших в Сочи, пляж Дагомес, широкая береговая полоса и без волнорезов. Ну и также, как по всему большому Сочи, средний прирост в год порядка 40%. А теперь давай я тебе расскажу, почему выгодно покупать именно в ипотеку. Ты вкладываешь небольшую сумму денег, там порядка 10, 15 или 20% процентов да, от стоимости квартиры, и у тебя растет квартира вся в стоимости. Ты изначально инвестировал гораздо меньше денег, и твой годовой процент гораздо выше Относительно вложенной суммы Еще квартиру можно купить вообще без денег Без первоначального взноса Это делается довольно-таки легко Это делается завышением Но не все это знают И не каждый это сумеет правильно провести У меня и у моих коллег Довольно-таки часто проходили сделки Без первоначального взноса И человек вкладывает всего лишь Порядка там, 30-35 там, тысяч И платежки ежемесячные 2-3 месяца И люди выходят с доходом порядка двух миллионов вообще ничего не делая здесь достаточно достаточно тебе довериться хорошему специалисту да, который направит тебя в правильный комплекс и сделает за тебя всю работу он найдет отличный вариант, он э, одобрит тебе ипотеку и грамотно со своим юристом все это проведет. Довольно таки не каждый специалист на это способен, да, потому что не все знают э, некоторые лазейки. Потому что не всегда, э, всегда проходит квартира с завышением, потому что это нужно знать какую квартиру брать, у какого застройщика и соответственно по какой стоимости. Естественно, лучше рассматривать, не то что лучше, рассматривать только новостройки, потому что только новостройки ценятся э, по всей России. И новостройки, они максимально ликвидные буквально недавно мы снимали ролик про жк семейный мы купили квартиру за 5 миллионов 5000 и сейчас вот она сейчас у застройщика стоит 9 миллионов 80 тысяч естественно по цене застройщика мы ее не продадим и э, продадим чуть дешевле но э, человек вложил всего лишь 1 миллион собственных средств и его квартира за два месяца выросла на 4 миллиона 4 миллиона разницы разницы вот застройщика мы сейчас вот сейчас мы ее можем продать уже за 8 миллионов смело объясню почему такое цен здесь как бы ни для кого не секрет что по всему побережью кроме в Новороссийска ввели мораторий на строительство его ввели на два года но фактически это будет лет на пять не меньше соответственно у нас спрос только нарастает предложение становится все меньше но тот кто давно на рынке знает Застройщиков да, знает большинство специалистов, да, у кого можно найти хорошие перепродажи. Всегда можно что-то выгодно купить. В последнее время от застройщика практически ничего не продают, только по одной причине. Потому что у меня есть хорошие перепродажи. Они всегда интереснее. Это разница в стоимости порядка 2 миллионов. Да, как бы. здесь. Почему вообще происходит так? Почему находятся такие перепродажи? Цена у застройщика подскочила, а собственники еще об этом не знают. И вот в этот момент нужно приобретать в этот момент самая вкусная цена. И нужно забирать. Вот, допустим, сейчас вот у нас есть квартира в этом комплексе. Она стоит порядка 8,5 миллионов, учитывая, что у застройщика такая квартира стоит уже а, порядка 10 миллионов. Часто спрашивают, кто такой инвестор в Сочи? Что нужно сделать а, для того, чтобы стать инвестором? Ребята, да такое мнение, что инвестор это тот, тот а, человек, у которого до денег, он их вкладывает а, в недвижимость. Да открою маленький секрет, я думаю, большинство из вас уже это знают. А, инвестор в Сочи это тот человек, у кого одобрена ипотека. Все. То есть тебе достаточно одобрить ипотеку на хорошую сумму. Если нет у тебя денежек на первоначальный взнос, ничего страшного. Мы сделаем квартиру с завышением, заберем ее. Не хочешь ты жить в Сочи или не хочешь сдавать в аренду, мы ее продадим через полгода, зайдем с тобой на новый объект. Опять же, есть опасения, да? Купишь квартиру как и продаж. Мы предварительно согласовываем, да, то есть прежде чем продать квартиру, нужно понимать, что делать с этими деньгами и куда дальше заходить. То есть мы предварительно выбираем объект, да, который будет на данный момент времени максимально инвестиционно привлекательный. а Продаем твою квартиру буквально за 2-3 недели. Продаются они быстро. Не я лично ее продам, мы продаем ее всей компании. Вся компания знает о твоей квартире, она знает то, что она стоит на продаже. Мы ее продаем буквально там за там 3-4 дня. Но всегда ставлю крайний срок, это порядка 2-3 Неделю. Мы продаем, гасим ипотеку. Гасит ипотеку будущий собственник либо наличными средствами, либо также ипотечными. Квартиры в ипотеку продается легко. Но здесь ничего сложного, она просто перекро... перекрывается новой ипотекой, либо наличными средствами. В данный момент времени, если есть желание, нужно заходить на объект. А Сколько есть денег, в принципе, на эту сумму мы можем подобрать квартиру и вместе с тобой заработать деньги. А когда мы вместе приобретаем квартиру, с этого работа только начинается. То есть мы взяли ее вместе, мы ее вместе будем продавать, а вместе будем ходить из объекта в объект. А какие объекты будут актуальны на то или иное время, естественно, заранее буду информировать. У меня есть случаи, да, когда мы квартиру взяли, до сих пор общаемся. Я сам лично через доверенность получаю право собственности на квартиру для меня это никакого труда не составляет но человек спокойно, он знает, что у него есть свой надежный человек в Сочи, которому можно доверять, еще частенько выскакивают очень вкусные перепродажи но ну, очень вкусные, вот допустим, как сейчас у нас есть одна квартира, она гораздо ниже застройщика, да она видовая, она видовая на море и на хорошем этаже, а в комплексе который пользуется большой популярностью, то есть мы можем в какие-то проекты заходить вместе, надо, надо поддерживать общение, надо дружить да, то есть если, есть какие-то вопросы, куда заходить, куда не заходить. Можно всегда со мной связаться в WhatsApp, там, либо позвонить. Буду рад новым знакомствам, общению, всегда проконсультируя и скажу, что лучше на сегодняшний день. Еще очень часто бывает такое, что звонят покупатели, говорят, слушай, да мы хотим взять, у нас есть небольшое скопление, но ипотеку... Ипотеку нам не дают, мы а, пробовали обращаться в банк. Такое на самом деле происходит довольно-таки часто, как бы, и это нормально. Менеджеры, которые вами занимаются, они особо не заинтересованы. Они не могут грамотно вас подготовить и грамотно вместе с вами направить заявку на ипотеку. А мы в свою очередь да, мы понимаем, а, какой объект вам нужен, а, куда лучше всего заходить. И вместе с нашим юристом все направляем, да, смотрим, если а, пришел отказ, мы... Разбираем причину, почему пришел э, отказ э, в этом банке и направляемся в другой. Страшно в этом ничего нет. Поэтому, если вам отказали в ипотеке, это не приговор. Достаточно позвонить, получить информацию, вместе с нами направиться в банк. Практически по всей России ипотека это кабала. Все боятся ипотеки от одного слова начинает трясти. Как бы Но в этом страшно, ничего нет. Да, и все-таки ежемесячные платежи. Да, это определенная финансовая нагрузка, но в Сочи ипотека это оху... инструмент для, за... для заработка денег. Я сам себе купил квартиру с небольшим первоначальным взносом и за два месяца, наверное, даже не за два, за два, за два с месяца сделал практически x2. То есть если раньше застройщик стоимость поднимал порядка двух тысяч. 2-3 тысяч а, с метра, то сейчас поднятие стоимости идет на 30-35 тысяч. Нужно проявлять активность да, и зарабатывать деньги. Вот у меня инвестор, парень, 26 лет, а, со средним заработком. Мы с ним созвонились, я ему рассказал, Саша, такие дела. Вот в Сочи происходит сейчас бум, да, то есть в Сочи происходит сейчас дикий спрос на недвижимость и хороший рост цены. Буквально через две недели нашего общения а, мы подались в Сбербанк. Сбербанк нам отказал. Я ему звоню, говорю, Саш, ну страшно ничего, ничего не произошло. Мы сейчас разберемся почему так получилось и вместе одобримся в другом банке в итоге мы э, взяли квартиру с первоначальным взносом 1 миллион взяли ее с помощью банка открытия да и вот как я ранее говорил а квартира подорожала э, на 4 миллиона. Да, это всего лишь за два месяца. И для Сочи это обычная история, то есть в Сочи растет вся недвижимость в целом. Здесь нет такого, что какой-то комплекс растет, какой-то не растет. Есть а, только разница в другом, из какого комплекса максимально легко выйти, опять же, на сегодняшний день. Звони, не стесняйся, я всегда на связи. Вместе посмотрим объекты, вместе попробуем а, а, податься на ипотеку и вместе с тобой заработаем. Еще выскакивают а, крутые предложения, когда можно забрать. Есть ряд способов как это можно провести вместе с тобой да, чтобы снизить твою э, финансовую нагрузку и вместе поучаствовать в той в том или ином проекте.